Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас пятница и у нас сегодня интересная программа на интернет-портале радио центра и наши координаты 847 четыре два два шесть девять девять пять тройное w San-Гейтс ну и на Skype SunGates 1.08. Сегодня у нас на связи Россия Ольга Викторовна. И э, Ольга Викторовна, она находится в проекте в основном, как мы это обозначаем, в проекте «Человек будущего». Э, и сейчас э, я немножко, буквально несколько слов расскажу, э, кто такая Ольга Викторовна. Ну, а дальше, если будут какие-то у вас вопросы, мы перейдем к программе. Если будут вопросы, вы их можете задавать по вышесказанным уже координатам или, в общем-то, позвонить. Но ну, это в основном те люди, которые находятся на территории Соединенных Штатов. 847, повторю телефон, 226-9956. Ну, э, итак, Ольга Викторовна, преподаватель метафизики с многолетним опытом. Является просветленным мастером, праноедом. Ну и достаточно много. Я, кстати, лично слушал очень много программы. мы беседовали с Ольгой, не формально, не в эфире, какое-то время тому назад, и мне было очень интересно общаться, потому что речь сейчас пойдет о каких-то очень, в наше время, не очень понятных, не очень обычных вещах. Ну, вот она сейчас больше нам расскажет, но буквально еще пару, пару так сказать, фраза о том, все-таки, о чем идет речь. Речь идет о, как можно помочь самому себе или с помощью людей просветленных или тех, которых людей уже имеют какие-то свои собственные реализации, исцелить тело, душу, сердце. Мы знаем о том, что человек – это не только то, что мы видим в зеркале, причем в зеркале мы видим, в общем-то, ну, какого-то или какую-то, какой-то образ. Толстое, тонкое, худое, красивое, некрасивое лицо тела. А на самом деле их, оказывается, этих тел много-много. Ну, вот мы сейчас об этом тоже поговорим. Ну, и вот body, mind, spirit, тело, дух, душа или ум – ну, э, Ольга, во-первых, э, здравствуйте. Да, здравствуйте. Э, я, у нас вечер, у вас, наверное, день. А, вы знаете, да, у нас сейчас э, даже, можно сказать, утро, у нас 10 утра, это в городе Чикаго. А, и, э, ну, у вас, да, у вас немножко по Москве, это немножко больше по времени. 7 часов вечера, правильно, если это мы считаем по Москве. А, хорошо. Давайте а, мы с вами поговорим вот о чем. А, возвращение божественной силы. А, расскажите, что такое за божественная сила, вообще, зачем нам ее возвращать а, и как она может помочь нам. Мы же все хотим себе как-то помочь себе любимым. А, ну вот расскажите, пожалуйста. Вообще, если начать историю с самого начала, то, в общем-то, конечно, времена, когда на самом деле закручивалась игра и в третьего измерения, это было очень давно, и первые игроки, прибывшие на планету Земля, их уже начали игру 300 миллионов лет назад, поэтому здесь только-только формировались самые разные легионы, звездных войн и так далее. Игра уплотнялась до того момента, пока мы, в конце концов, не получили свое нынешнее плотное тело, в котором достаточно сложно теперь существовать и перемещаться тоже сложно. Тело тяжелое, меркоба не открывается, перемещаться по пространству и времени сложно. Соответственно, нужно что-то делать, предпринимать какие-то попытки, усилия для того, чтобы вернуться домой. Да? Когда человек смотрит на небо, он не понимает, ну, у него какой-то разрыв в голове происходит. Он думает, что он здесь, на Земле, а, а там в Вселенной ну, 200, 200, 200, допустим, галактик рядом. Ну, наверное, наверное, они существуют для того, того, чтобы мы два в А, ну, а, ну, а на, на самом деле это не так? Конечно, нет. Конечно, космос кипит, жизнь нет. И, и от того, того что, что мы чего-то не видим, видим, это не значит, что этого, этого нет. нет. А, ну да. А, когда, когда нет связи, когда ты не понимаешь, понимаешь что твои родители, откуда ты взялся, и сколько и игр ты прошел, и, и по каким измерениям ты перелещался, и, и посетил, посетил планету, планету, наконец, да, и, и, поскольку и поскольку связи нет, троники окажутся закрыты, и нету понимания, а еще и память стирается, да, то есть вы умираете, вы покидаете, покидаете ум, э, все, информация исчезает, вы рождаетесь в новом теле и разумеется там, там в новом теле новый мозг, мозг да, сознание, сознание уже, вот для, для того, того чтобы вы проникнуть вы дальше, чтобы получить данные от прошлой жизни, жизни да? просто от прошлой, я прошлой жизни, не я не говорю, там, там уже много тысяч, тысяч да, жизней. А, уже что нужно заглянуть в хроники, а это, это значит, значит, нужно иметь высокую вибрацию, вибрацию доступа, доступа ну, что, что называется код. Да? А, если если сущность, сущность уже достигла определенной частоты, частоты то есть открытие сердечной вибрации, и, соответственно, соответственно да, ей разрешается читать хроники не и только, и только свои. А, можно а заглянуть в порт за решение хозяина чужие. А, когда мы, мы смотрим на какие-то проблемы и не понимаем, откуда они вообще делись. Не всегда, не всегда все можно уловить в своем детстве, не, не всегда. Иногда, Иногда проблема идет из прошлой жизни. жизни. Ну, ну, допустим, допустим человек, человек родился калекой или там какая-то болезнь с рождения, еще еще то, то, понятно, то что понятно, что для того, того чтобы вылечить тело, тело, нужно очень хорошо понимать, понимать, куда идти. Да? Прошлая жизнь – это обязательно. обязательно. А, а, можно, можно, конечно же, увидеть здесь рядом с нами какие-то проблемы, и можно понять, что в тебе не так. А как в зеркальном окружении, да, люди тебе могут говорить о том, что что-то что -то тебе в не нравится самому себе. Так, так тоже можно, но у нас не каждый человек, человек обладает наблюдением, и если у него нет наблюдения, и, соответственно, он будет изучать, изучать эмоции. Он может изучать эмоции гнева, гнев, злости, каких-то а, обиды, обиды да, чувства вины и так, и так далее. Поэтому с зеркалом очень как напряженно встречаться, да? Потому что зеркало ничего. Это у вас телефон, наверное. Да, на связи, я теперь звоню. Мы понимаем, что наше эмоциональное тело, оно очень такое взрывное, оно реагирует на каждое действие другого человека. Оно а еще оно и может выплеснуть из себя, там, да, что-то, что-то э, что что вроде злобы или лести, лести, да, или какой-то агрессии, какой агрессии, и мы даже, даже не замечаем этого. этого. То, то есть оно ведет, идет, и через нас мозг, мозг это, это мысль, и, и мы ее даже, даже не видим. А ведь именно она творит наше будущее. То есть мы хорошо понимаем, что все, что происходит в нашей жизни, создано нашими собственными мыслями. Ничего нового здесь не открыто. Здесь все старое, как мир. Все, все учителя приходили и говорили об одном и том же. Что посеешь, то и пожнешь. Вы имеете в виду, я прошу прощения, что посеешь, то и пожнешь, это, иными словами, карма. Да, э, прич, да Причинно-следственная связь. Да, причинно-следственная связь, конечно. конечно. А, тут тут ничего, ничего нового нет. нет. То, то есть, если, если вы разозлились от человека, будьте готовы к тому, к тому, что завтра, завтра точно то же самое произойдет с вами. Если вы не видите чувства другого человека насколько ему больно, ему плохо или ему там еще как, -то, то будьте готовы к тому, что жизнь завтра сделает вам больно точно так же. Но вы знаете, вы знаете, я еще раз прошу прощения, дело в том, что не обязательно это может быть, условно говоря, завтра. Да, конечно, если конечно. Если мы как-то заработали, наработали нашу карму в прошлом да. воплощении, то мы сегодня конечно. будем спокойно жить, даже если мы совершили какое-то да. преступление. Да, да конечно. конечно. И причем мы не понимаешь, что происходит. Что -то С тобой что-то делал, сделал, тебя куда-то помещают, и ты не понимаешь, понимаешь ты в этой ты жизни ты не убивал, брал, не бралил, ты ничего, ничего не сделал. А наказывает, как будто ты там прям вот, совершил бог знает что. Если вы заходите в хроники Акаши, вы смотрите и понимаете, что в прошлой жизни вы точно так же убивали, грабили, насилили, пьянствовали, наркоманили и так далее. То есть вам нужно теперь принять этот костюм. Принять то тело. К, в котором вы были, да. да? А у меня к вам такой вопрос. Ну, во-первых, на всякий случай, те, кто не знает, что такое Акаши, хроники Акаши, а -а -а -а. Акаши это на санскрите, это эфир, и это самый тонкий элемент, где находится информация, о всех наших, так сказать, телах, о всех наших воплощениях. И был такой даже человек, который очень известен во всем мире, американец, его звали Эдгар Кейси, который отличался необыкновенной точностью предсказания. его называли спящим пророком, можно о нем почитать. Он знал абсолютно все, и его почему спящим, потому что его... Погружали в такое состояние, вводили его в состояние там будем говорить, гипноза, где он ничего не видел, ничего не чувствовал. Он вот соединялся с этим слоем Акаши, и брал эту информацию и помогал людям, рассказывал, он полностью в владел вот этими всеми вещами. Но хорошо, скажите, а вы сказали вот войти туда, вот в хронике Акаши? Что такое войти? А что каждый может туда войти? Это же не взял, не открыл дверь и вошел в комнату. Это, Это очень, очень похоже, похоже, кстати сказать. Открыл и зашел. Очень похоже. Ну, те, кто медитирует, э, ежедневно, ежедневно те понимают, арте, что значит войти. А, для для тех, тех, кто не медитирует, могу пояснить, что ваше состояние погружения, ваше вообще каждый человек может войти. Все, Все зависит от состояния погружения. погружения. Одному, Одному человеку, чтобы достичь этой точки, нужно 2 секунды, секунды, другому, другому человеку нужно 2 часа. Причем, Причем эти два часа, часа полного транса, транса, почти спящего состояния. То есть войти может каждый. Разница во, во время погружения, погружения в транс. Вот, вот так, так скажем. А, и этому можно научиться даже? Да, конечно, конечно этому можно научиться, для этого нужна тренировка. тренировка. То, То есть сначала вы погружаетесь в достаточно длинные, длинные периоды, и но пробуете себя там да, там, да, заходить во что-то и спрашивать информацию, но вот с течением там да, тренируетесь год, год, два, а, три, вы, вы нарабатываете вы все это в себе, и, и в конце концов вы достигаете той точки, той, когда вы можете за одну секунду попасть в эти троники. А да. скажите, как вы думаете, а, а надо ли нам это знать? Вот многие относятся да, к таким конечно. вещам, надо. Так, вот, вот смотрите, смотрите а, не обязательно. обязательно. Но, но основная, основная масса населения, населения все-таки на сегодняшний, сегодняшний день не может наблюдать свою эмоцию. Если ты не можешь наблюдать эмоцию, эмоцию то ты, ты сейчас пишешь себе завтрашний день. Завтрашний то есть тебе пришли, пришли, тебя оскорбили, ты обиделся, обиделся, значит, помахал руками. Все, карма, карма записалась, записалась, завтра у тебя будет плохой день. Ну, что называется? Ну, плохой, хороший не бывает. Но День, который тебе не понравится. Вот вы, когда говорите, скажем, замечать свою эмоцию, вы имеете в виду, наверное, не просто ее пронаблюдать, а еще и контролировать. Когда вы ее наблюдаете, пожалуйста, когда вы ее излучаете из третьего центра, центра, да, вот она поднимается, эмоция гнева, допустим, да, из печени, наверх. Если, если вы ее эмоционируете не и не делаете, и делаете при этом ничего, эмоция вытекает со всеми последствиями, то есть энергия уже ушла, завтра вы будете болеть. Хорошо не завтра, через неделю. Третья, третья простите, третья точка, это, я так понимаю, манипу, манипура, третья да, чакра, да? да, угу. Значит, если же вы умудрились э, уйти в наблюдение, э, есть такие тренировочные моменты, когда вы встаете сами э, у себя за спиной, наблюдаете свой собственный затылок, и наблюдаете за всем, что происходит. То есть вы наблюдаете за мыслями, которые транслируют ваш мозг, за свои эмоции идет полное наблюдение за телом. Это не ну, может, мы его называем там, душа, наблюдение, да, мы его называем разными словами, это не важно. Важно, что оно умеет наблюдать и все держать под контролем. В такой ситуации, сколько бы вы ни выпустили эмоций, они не записываются кармически, и завтра у вас все хорошо. То есть наблюдение позволяет просто принять эмоцию, которую вы излучаете. Посмотрите, что такое наблюдение. Наблюдение – это согласие. Вы согласились и приняли, что да, вы иногда злитесь, вы иногда там, обижаетесь, да, или там, иногда... Ну, плохо ну, себя чувствуете, чувствуете да, я, там, грустите. Вы соглашаетесь с этой эмоцией. Обычно человек говорит так. Я никогда не испытываю страха, я смелый, я там, значит, такой белый-пушистый, не надо тут меня с грязью смешивать. Всегда идет желание доказать, что ты хороший. Как только вы начинаете отторгать от себя эту эмоцию и доказывать, что, что вы, хорошие белые пушистые, все, энергия опять потекла, соответственно, опять пишется, э, наши хроники очень быстро записывают наши мысли, и, соответственно, мы их завтра, завтра получаем в обратном режиме. Ищем. Поэтому всегда находиться в состоянии наблюдения, ищем. да, это, это здорово, просто умеет не это не каждый человек, и этому и надо, надо учиться. Ну, вашим... это не то что допустим находиться в наблюдении это не то что вот мы не должны ничем заниматься только братья за собой наблюдать мы yes. все находимся yes. в материальном конечно. мире да? да это все происходит конечно с тренировками и человек который ну так сказать уже добился этого он как бы бессознательно это наблюдает, ну и соответственным образом владеет своим телом, своими мыслями и пытается, если он увидел что-то не то пошло и не так получил, то тогда, конечно, он может это все обратить свое внимание и изменить. Да, да, uh -huh. да конечно. Это обращается, переключается внимание и, разумеется, это все изменяет. Мы сейчас просто говорим только о тех людях, которые не могут контролировать свое эмоциональное тело. И у них не получается не наблюдать, не получается, значит, обратить внимание, а что хочет э, моя высшая или моя душа, что она хочет от меня в данный момент, какой урок я сейчас получаю. Простите, сейчас... но таких людей, да. таких людей большинство. Да, да, да. Вот, мы, мы сейчас, да, сейчас мы говорим о большинстве, большинстве, потому что те, кто, которые достигли, достигли, они уже сами знают, сами как решить свои проблемы. Ну, они, общем, мы знаем, да, это, да. Это, это, это в основном те, которые участвуют в проекте «Человек да. будущего», да, а, да, которые следят за этим, которые участвуют в конференции, которая начнется да. вот, через 40 минут, кстати. Ваш покорный слуга сегодня будет да. почему-то спикером. Там. <laughs> вот. а, хорошо. А, а, а, а скажите, ну, давайте мы вернемся в наш материальный мир а, и поговорим о нашем, а, так сказать, материальном теле. А, ну, вот мы все болеем, а, и мы всем друг другу желаем, давайте а, вот будем здоровы, поднимаем там рюмки за здоровье, это очень интересный момент, мы поднимаем рюмки, с алко... рюмки, стаканы с алкоголем, мы желаем всем здоровья. А вот как, скажите, Ольга, здоровье? Вот как, как быть здоровым? Здоровье, э, ну вообще, смотря сколько энергии в тело может вместиться, да, настолько тело будет здоровым. Другое, Другое дело, дело, что когда, когда вы занимаетесь, занимаетесь какими-то практиками, конечно, конечно, тело расширяется, тело, тело свет, разумеется, да, и, конечно, конечно здоровье добавляется. Здесь вот такой а, а, а, момент нужно понимать, понимать что но, когда, когда мы спускались, мы спускались сюда, сюда с пятого измерения, и, измерения да, да, то есть мы были в Атлантиде, в Лемуре и так вот далее, далее, вот у нас, у нас было тело неплотное, и оно не болело. Даже когда мы сюда пришли в плотное тело, оно не знало болезни. То есть болезни мы получили уже после Атлантиды, тогда, когда стали пробовать самые разные способы погашения стресса. То есть мы пробовали портить свое тело мясом, портить там, сахаром, портить алкоголем там, и так далее. То есть у нас и, много самых разных да, способов. Да, и, и, и, и продолжаем, причем успешно продолжаем. Да, конечно, и продолжаем портить. Значит, Значит, тело на самом, на самом деле нуждается в минимальном количестве пищи, просто минимальное. Яблоко в день – это потолок. Вот. Значит, это, это, разум... это, нет, ну, мясо, мясо – это, это тогда, когда мы в хотели в просто быстро, быстро поменять костюм. Вот когда человек хочет быстро умереть, он, разумеется, кушает мясо, чтобы тело быстро вот дрехлело и быстро старилось. Простите, простите, я вас прерву. А как насчет современной ну, теории а, о том, что человеку не хватает сегодня протеинов, и mm -hmm. если он будет вегетарианцем, даже я уже не говорю там про наедом, а вегетарианцем, то тогда он себя истощит, поскольку все-таки он в материальном мире живет, и ему надо ей работать физически, то есть надо как-то возмещать действительно эту энергию. Вот как в этом случае вы относитесь к этому? А, смотрите, смотрите, мы, мы э, в, в этом, этом есть выход, потому что из этого, я имею в виду, из этой ситуации, из ситуации есть выход, потому, потому что, что у нас, у нас есть правовые каналы, которыми мы дышим мы и дышим, насыщаем тело правыми. Если у человека чакра открыта, и прановый канал принимает столько потока, сколько нужно, то тело работает на другой энергии. Да? Вообще, конечно, во всех общем, фруктах, там, овощах и так далее, еде тоже есть прано, согласна, и концентрированное прано. Но ведь можно прано получать не из продуктов, ее можно получать просто из воздуха. Да? Ну, В воздухе не так много, в кислороде много прано. Да? Если мы очищаем эти каналы, чистим чакры, то мы получаем много праны, и мы ею питаемся. То есть, получается, что, как я понимаю, прежде чем мы решили выкинуть мясо из холодильника, да. сахар, соответственным образом, да? да и все остальное выкинуть да. из холодильника, ну, нам, как бы сознание наше еще к этому не готово, то есть мы решили прочитать, вы знаете, я поехал в Индию, там много лет назад, и там все мне это рассказали, я тут сразу террор дома устроил, вот, вот так примерно, как я сейчас рассказываю, вот я начал действовать, и стал резким вегетарианцем, но полагаю, так сознание все-таки не было готово, хотя я понимал, о чем идет речь, то <клёх> есть надо все-таки к этому подготовиться. То есть переход должен быть постепенный, да? Или взять ага. разумно. Да, сразу, да сразу, конечно да? А, Ну, во-первых, ну, ну дело, дело даже не в еде. Дело в вибрация. вибрациях. Если, если вы занимаетесь и практикуете ежедневно медитацию, то вибрация, вибрация будет вибрация повышаться вибрация автоматически. А, весь есть вопрос в вашем трудолюбии. трудолюбии. То, есть, то есть, насколько вы готовы сидеть каждый день медитировать. медитировать. Сначала, Сначала 15, 15 минут, полчаса, часа, потом, потом час и так далее. Если, если вы готовы, готовы уделить себе время, время да, значит вы, у, вас у вас получается. получается. Ну, если, если нет тренировки, нет, то это очень сложно. Без тренировки, тренировки получается, получается только у детей индига, которые жили в прошлых, в прошлых жизнях в буддийских монастырях, монастырях и медитировали там, там, и наработали в себе в прошлом уже всю вибрацию, и, вибрацию, и поэтому и для них здесь очень легко. легко. Они, они приходят, приходят с открытой Меркаба, и ну, ну, во всяком, всяком случае, у них она вращается, вращается да? И а очень, очень легко, на самом сам. деле, здесь. По Поясните, пожалуйста, Меркаба. ну, да, Меркаба. А, все... Вообще-то а мы сюда прибыли, прибыли не на звездолетах, в корабль, как в «Звездных войнах» иногда описывается. А на самом деле мы при прибыли сюда на своей космическом световом теле а, Меркаба. А? Простите, Виталия. а мы, мы это кто? Мы это вообще все земляне? Да, мы это земляне которые здесь начали игру когда-то давно, да, прибыли сюда, с других звездных систем, для того, чтобы здесь провести эксперимент и, ну, может быть, и переработать какую-то инф... негативную информацию, которая накопилась достаточно много и которую не знаешь, куда девать. Uh -huh. То есть было много убито зайцев с помощью одной игры, скажем так. Ясно. И вот мы прибыли сюда каким образом? Да, на да, нашем летающем теле оно достаточно такое. Оно когда открывается и начинает сви ну, гудеть, свистеть, и когда оно э, начинает набирать обороты и вибрировать, то оно больше похоже на диск потом, не на шар. То есть, То есть шар, шар – это, это еще, еще только полувращающиеся, полувращающиеся так сказать, меркаба. Вот когда это, это уже диск, диск все, все, это значит, вы уже летите куда-то. Ну, я думаю, думаю что, что люди наблюдали, наверное, на, на, на, на небе, небе какие-то уже такие, э, такие э, явления, поэтому для них новости, наверное, да, ну те, кто не наблюдали, на всякий случай можно их, скажем, направить к Друнвала да -да. Мельхисидея, да -да. который написал да, много, да -да. особенно да -да. вот Меркабада, Цветок жизни и так далее. Хорошо, ну и вот мы, скажем, себя разрушаем с помощью вот этого все да -да. вот этих вот всяких вещей. Ну, а как, какой порядок скажем, изменение своего сознания для того, чтобы изменить изменяя сознание, мы можем изменить наши, скажем, дурные привычки и перестать разрушать наше физическое тело. Ну, вообще, да, об этом сказано было 2000 лет 2000 назад, и сказано, сказано очень просто круто, стучите и отворится. Просите, ага. да, будет. Да, да. Да, ищите да, и обрящите. Да, ищите и обрящите. Да, Здесь, Здесь ничего опять нового не, сказал. не сказала. Здесь все старое. Uh -huh. Значит, что, что мы делаем? Мы, мы, делаем? Обращаемся, мы обращаемся к своей, своей божественной сути, сути, то есть к своему центру, центру который внутри, который я есть в присутствии, который есть в золотой и который я есть в божественности, божественности внутри. внутри. Да? Мы обращаемся да? туда. Да. Если, Если кому-то кому трудно да, поверить, навык, что он Бог, а, он можно обратиться просто к Иисусу Христу, Христу или Будда или Магомет, или кому хотите, любой святой, Деву Марии и так далее. То есть вы можете обратиться к любому учителю любому Помогу, архангелу могу, за, могу, за помощью и э, помощь придет. То есть это... Да, да шелушка. Шелушка. А, Я могу через звонить. Я на я а. А. А. И, и тогда, тогда мы с вами... С вами... А, а, что? что? Мы, мы с, с вами... Мысли ну, вы говорили о том, что можно обратиться да, к высшим мысли, силам, к Богу. Конечно. мы обращаемся ежедневно в молитве. То есть молитвы у нас написаны. Желательно, чтобы каждый человек, когда он просит, он это говорил вслух, потому что ангелу трудно отличить вашу просьбу от мыслей. Который внутри, который внутри, да? Значит, значит вы вслух, вслух просите ваше, ваше намерение о том, что вы хотите активировать, активировать свою ДНК, ДНК, вы хотите активировать меркаба, меркаба и вы, вы готовы, готовы к вознесению. То есть вы хотите, хотите домой. Клич. Да, а, клич да, да, создатель уже давным-давно давным, брошен, поэтому, поэтому все остальное схлопывается вдох выдох и выдох творца. Если, если у человека, у человека есть, есть намерение, что сейчас, сейчас его больше беспокоит, беспокоит а, душевное равновесие, его беспокоит, его беспокоит рост души, да, если, если его сейчас беспокоит, беспокоит да, именно гармоничное существование, существование, да, да покой, покой какие-то, значит, ну, такие спокойные а, жизненные и ситуации, и где вы можете радоваться, вы можете быть удовлетворены собой, вы будете сами к себе, ну, как, как бы, себя бы себя любить, да, к а, себе да? доброжелательно относиться и э, испытывать благость, вот, блаженство, вот. блаженство. А, ну, а, так сказать, экстаз, экстаз космический, космический для, да, потому что, потому что мы только вот только то пока -то физически да? получаем, да, да? И, к сожалению. Да. Поэтому, поэтому мы, whoever, кто уже дошел до этого, кто понимает, что можно просить, и все, и просить, и все дано будет. Здесь, здесь ничего, ничего нет. А от человека человеку, от вообще требуется вопрос, от него требуется просьба и, и все, все. Все остальное а, вопросы что, очень что простые. Что я должен, я должен знать, знать, живя здесь на земле? А, а, что что я, я должен знать о своем духе? Да, а, для какие для мне нужно открывать способности? А, для, для чего я пришел на землю? землю какая моя задача? задача что я должен исполнить? Вопросы очень простые. И... Соответственно, Соответственно, вы будете, будете получать на них ответы. ответы. У меня никогда не, никогда не было ни разу, разу в моей жизни, чтобы я задала вопрос, и не, не было ответа. ответа. Никогда. никогда. Так ни, ни разу не случилось. Разу не случилось. Вопрос, вопрос ответ, да, ответ мог задержаться. Он мог прийти на следующий день, через неделю или через месяц. Но он приходил. Он приходил всегда. Поэтому любопытство и любознательность детей, к сожалению, во взрослом состоянии человек уже говорит, я все знаю. Я, я все понял в жизни, мне нечем учиться. учиться, все, я уже буду, мне уже все хорошо. Ну, основная масса людей еще начинает других поучать, потому что считают, что да, у них уже кладезь знаний там в голове, все, значит, ну, как бы, воля вольному да, то есть каждый живет. Да, да, как как ну да, мы же знаем, был в свое время очень известный человек, я очень люблю это изречение, так Сказать для себя я его как раз таки применяю, звали его Сократ, и он говорил, я знаю, что я ничего не знаю. Если Конечно. такой великий человек, философ, да -да. И ученый, если он говорил, что он ничего не знает, ну тогда как же да -да. мы можем говорить о том, что мы знаем. Ну, время тогда было другое, сейчас время тоже. Но, тем не менее, скажем, йоги, они никогда не говорят и не гордятся, что они живут, сегодня даже непонятно, а там есть люди, которые живут и по 500, и 1000 лет, и это невозможно вроде бы. А тем не менее, а им-то все равно, они знают или не знают, как только человек начинает говорить, я все знаю, или я не верю, это опасная штука, сказать, я не верю. Иными словами, сказать, я не верю, сказать, что я знаю больше или знаю лучше. А, ну, это опасная штука. Да. да. да. А, хорошо. Ну, вот вы, скажите, вы обучаете, правильно? Вот да. и медитациям да. вы обучаете, и вы обучаете а, многим другим техникам. А, ну, это все происходит не... Очно это можно делать. Мы-то находимся, как вы понимаете, на другом континенте, то есть для этого надо как-то создать какую-то такую виртуальную комнату, вот скажем, которая сейчас вот создана, уже через полчаса начнется трансляция. Примерно такого плана, да, и мы можем об этом беседовать, мы можем, в общем, там тренироваться. А скажите, как по-вашему, вот с вашего опыта, это сложно научиться этому? Ну, ну, научиться, ну, наверное, нет, потому что, что было бы желание. Если, Если у человека есть целеустремленное какое-то какое понимание, понимание, что, что это нет, ему нужно, а, тогда, тогда он туда, он туда идет. идет. Ну, ну посмотрите, посмотрите на, на там там людей, идет, которые даже материального уже, мира, бизнесменов. Они же, они же пока, пока свою цель не получат, получат даже они даже же не отступят. Понимаете? Поэтому здесь просто духовный мир. Да? И если, если вы идете, идете куда-то, да, вы знаете, куда вы, куда вы идете. И когда, и когда вы чувствуете, чувствуете крылья ангела, ангела рядом, который, который всегда тебя ведет и, и подправляет, если, если что-то что не так, он подсказывает, вот подсказывает, вот здесь не вот так, здесь, здесь, так, здесь да. не так. И идешь никуда, ни влево, ни вправо, расстрел, да, помним? Да. Если вы осознаете, что вы можете... Ну, ну, так так, же, а вы можете изменить, изменить свою жизнь. жизнь, потому что та жизнь, которой, в том, допустим, я жила и раньше, и сегодняшняя, и сегодняшняя жизнь, и жизнь, это вообще, вообще как две планеты. планеты. Это, это как, как будто бы я совсем в другом, другом мире живу. А, а, Из той, той жизни, той жизни, и жизни вообще остались я только я и я и знаю, дети со мной, а все, все, все остальное, остальное ушло. Значит, если человек готов к изменениям, жизнь всегда как река, всегда новая. И, к сожалению, в старости человек перестает принимать новое, и он за там, за свои догмы держится, за свои правила, которые вот там написано уже, да, 200 лет назад, и он все за эти правила цепляется, и все идеализирует, и все должно быть вот так, ровно там как-то. Если человек готов принимать новое, конечно, это новое разрушит все свое старое. Конечно, Конечно, оно поломает все твои привычки, все, все твои знания, разрушит весь, разрушит, весь мусор выгребит из твоей головы. А, как, когда, когда я начинала, начинала у меня попалась книга, в которой было написано, все, что, что вы знали вы до сегодняшнего дня, выбросьте из, из головы и забудьте. И забудьте. Да, вот. вы знаете, Райкин говорил, угу. первым, предел, первым делом придя на производство, забудьте то, чему вас учили в институте. Да, да, да, да, да вот, это, это примерно, примерно так же, же да. То есть, То есть нужно, нужно вообще забыть все, забыть все что, что тебя учили в школе там, там, и, и так нет, далее. И нет, нужно, нужно заново, заново строить свое мышление, мышление нужно, нужно заново обретать мир, мир, и, и нужно, нужно заново понимать, кто, кто ты и что ты. Угу а, ну, ну вот так тренировки достигаются, да. да, да, тренировка тренировка достигается, достигается, да. да. Угу. Понятно. Ну хорошо, дорогие друзья, время нашей программы уже подходит к концу. Я хотел просто сказать о том, что у нас... Первая такая встреча с Ольгой Викторовной. И я очень рад о том, что вот Ольга в своем очень занятом расписании нашла все-таки возможность с нами беседовать. И такие программы у нас будут идти на интернет-портале радио Центра Сангейтс по пятницам. Сегодня мы начали немножко раньше. Эти программы будут идти в 8 часов по московскому времени. По времени города Чикаго это 11 часов, в Нью-Йорке 12 Сан-Франциско, Лос-Анджелес, городах. Это в 9 утра. По пятницам, повторяю. И мы их будем, естественно, все транслировать. Ну и, пожалуйста, задавайте нам вопросы. Во-первых, это тройное W sungatesradio.com. Это Skype Sungates 108. Ну и Facebook. Это Sungates Radio. Программа сегодня она записывается, и она будет выложена потом в Ютьюбе и в наших страничках на Фейсбуке, ну и опять же на нашем сайте sungatesradio.com. А сейчас я приглашаю, во-первых, оставаться в нашем эфире, поскольку сейчас начнется трансляция второго дня конференции, онлайн-конференции, международной конференции человек будущего. Я как раз-таки сегодня принимаю там участие, я что-то сам буду рассказывать, свой какой-то опыт, который я имею. Это, кстати, не обязательно люди старшего поколения, я могу себя уже отнести к этому разряду. Как, знаете, была поговорка, любви все возрасты покорны. Поэтому знание, оно открыто в любом возрасте. У нас, знаете, в Соединенных Штатах есть бабушка, там рекорд был, она получила свой диплом бэтчелор в возрасте 82 года. То есть она вот пошла учиться, и вот зачем ей нужен 82 года диплом бэтчелор, я не знаю, но у нее, наверное, были какие-то причины. Поэтому ага. еще раз, первая такая программа Ольга, большое вам спасибо за время, которое вы нам уделили, мы вам желаем всяческих успехов в этом благородном, так сказать, деле, образования нас, ну и действительно, возвращение Божественной силы, это то, именно чего нам всем не хватает, ну и мы встретимся в следующую пятницу в 8 часов по московскому времени. Всего доброго, до свидания, спасибо большое. До свидания, всего доброго.